Вообще я очень люблю август, мне кажется, что он зеница года, и вообще название август, оно какое-то густое и очень вкусное, еще дочка родилась в августе, и Спасы в августе, и день рождения Олег Павловича Табакова в августе, и очень много друзей,